Добрый день! Подскажите, пожалуйста, меня слышно и слышно ли хорошо? Если да, то поставьте, пожалуйста, в чатик плюсики. Коллеги, все супер! Спасибо вам большое за обратную связь. Давайте познакомимся. Меня зовут Мария Авдовиченко. Сегодня мы с вами поговорим про бизнес-кейс как эффективный инструмент тестирования. Если у вас будут какие-либо вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Я могу ответить не сразу, но в процессе буду стараться отвечать на все вопросы. Итак, мы сегодня с вами также поговорим немного про технологическое предпринимательство. Также поговорим, от чего зависит успех предприятия, и приведем примеры успешных технологических предпринимателей. Я думаю, если меня хорошо слышно, то мы можем с вами начинать. Итак, вы видите мою презентацию? Все хорошо? Если видно презентацию, ответьте, поставьте, пожалуйста, плюсик. Все, спасибо вам большое. Итак, что же такое технологическое предпринимательство? На самом деле существует очень много определений технологического предпринимательства, предпринимательства, инноваций, но современное технологическое предпринимательство имеет мало общего именно с традиционными формами. В первую очередь это обуславливается тем, что в основе у нас это инновации и новые технологии. То есть бизнес строится вокруг новейших технологий, прогрессивных структур управления, создания и внедрения на предприятие новых бизнес-процессов и, соответственно, есть такое исследование, я читала очень много статей, специалисты в последнее время прогнозируют увеличение именно объема инвестиций в инновации и, соответственно, новые технологии. На самом деле, как я уже говорила, существует очень много определений предпри... предпринимательства в области инноваций, но все они, соответственно, имеют одно общее, что такая форма деятельности заключается в синтезе бизнеса и новых технологий, инноваций, и, соответственно, поэтому она существенно отличается именно от обычного предпринимательства. То, какие у нас есть отличительные черты. В первую очередь это предложение рождает спрос. То есть есть спрос, и мы его удовлетворяем, это обычно, обычное предпринимательство, а есть мы создаем что-то новое, и исходя из этого у нас создается спрос. Например, приведу... Мобильные телефоны. Изначально они были созданы совсем для других целей. На данный момент мы сейчас не представляем жизнь без мобильного телефона. Мы, если мы забываем его, то мы сразу возвращаемся. Если у нас что-то не работает, то, соответственно, мы а, начинаем переживать. Потому что и даже когда мы просыпаемся, первое, что мы делаем, мы берем в руки мобильный телефон. Это инновация, которая породила спрос. Следующее – это… А, Эффективность инноваций также у нас проявляется в снижении затрат на производство. То есть у нас создаются новые, вещества, новые свойства продуктов, которые, соответственно, по производству намного ниже, чем, чем нынешнее производство. Поэтому у нас себестоимость товара уменьшается. И еще один из главных факторов, на мой взгляд, это именно определяющая мотивация для синтеза инноваций у нас выступает создание нового полезного продукта в первую очередь, а не получение прибыли. То есть для меня, как для технологического предпринимателя, самое важное создать новый продукт. В первую очередь мой результат – что-то изобрести новое, технологию, услугу, либо продукт. А здесь на слайде я вам привела взаимосвязь инновации, технологии, решения, предпринимательства и коммерциализации. Все, что вы создаете, в любом случае вы должны оформлять права, потому что время идет быстро, и вашу разработку может сделать, создать кто-то другой и оформить права, и вы никак не докажете, что это именно ваше. Так. В первую очередь, от чего зависит успех предприятия? Если у вас будут вопросы, вы также, еще раз повторю, задавайте комментарии, тоже я всегда рада обратной связи. Итак, от чего же зависит? Первое – это базовые предпринимательские знания. Если вы что-то э, хотите создать, открыть, у вас должны быть хотя бы какие-то знания для того, чтобы понимать, какую форму вы хотите открыть, типа самозанятость, О, Или, например, как я говорю, у вас должны быть два хороших друга, это бухгалтер, бухгалтер и юрист, которые помогут вам в дальнейшем. Следующее – это разумное распределение инвестиций. Как правило, когда создается бизнес, вы тратите либо свои деньги, но самые дорогие деньги это свои, либо мы идем к инвестору и просим, чтобы он нам помог, презентуем проект, аргументируем и, соответственно, получаем денежные средства. Но здесь надо разумно уметь распределять и свои привлеченные средства, именно распределять затраты на приоритетные задачи, распределять инвестиции так, чтобы а, у вас и оставалось, и вы могли, соответственно, все задачи, которые вы хотите реализовать. Самое главное, на мой взгляд, это команда, потому что команда – это двигатель прогресса. Вы должны собрать вокруг себя хорошую команду, когда вы, если вы создаете бизнес, решаете кейс, потому что необходимо прислушиваться к своей, своей команде. Они иногда приносят ну, очень крутые идеи, которые помогают вытащить бизнес на хороший уровень, и это очень здорово. Также обязательно надо именно делегировать обязанности, потому что человек все сделать он не сможет, чисто физически не успеет. И технологии. Обязательно надо использовать новые технологии, стараться создавать что-то новое, внедрять новые бизнес-процессы и не стоять на одном месте. Вот здесь я вам привела пример успешных технологических предпринимателей. Это прям самое самые известные. На мой взгляд, это Apple, компания Apple, которая постоянно анонсирует какие-то новые свои продукты. Каждый год, совершенно недавно прошла презентация Apple, где они анонсировали свои продукты. Они стараются каждый год что-то приносить новое, что-то менять. Если у них что-то не получается, то они каждый раз выпускают обновление. Следующее – это Tesla Motors. На мой взгляд, электрокары внедряются в нашу жизнь потихоньку, но это очень крутая компания где постепенно они что-то тоже придумывают, разрабатывают. Это очень круто. Также Google. Google сейчас анонсирует очень много своих девайсов. Я бы еще сюда добавила Яндекс. и Яндекс активно стал анонсировать «Умный дом». По-моему, они сейчас разработали, давно уже презентовали колонку. Сейчас они разработали… Уже а, лампочки и розетки для умного дома, если мне не изменяет память. Возможно, коллеги, у вас есть какие-то примеры, которые вы можете при, привести. Было бы очень здорово, если вы поделитесь обратной связью. Можно голосом. Хорошо, пока вы думаете, вы можете написать в чатике, а мы пойдем дальше. Итак, что же у нас такое бизнес-кейс? Кейс-метод был разработан еще в Гарварде в 1924 году. Студенты Гарварда на своих занятиях вместе с преподавателем разбирали, решали запутанные ситуации, которые встречались на практике в компании, прописывали решения, и, соответственно, на основе этих решений забирали эти решения в работу, когда они уже выпускались и шаблон данных решений они применяли на своих, в своей работе. Бизнес -кейс, название бизнес-кейс имеет латинское происхождение и берет свое начало еще от слова кейсус это запутанный и необычный случай. То есть у нас есть какая-либо проблема которую необходимо решить, какая-то ситуация, которую также необходимо разрешить, запутанная. Также существует, на самом деле, очень много видов бизнес-кейсов. Я здесь выделила самые основные, которые наиболее часто встречаются в практике. Это бизнес-кейс компании. Они очень огромные, они на несколько десятков страниц, где описана вся история компании от момента создания до момента все прохождения этапа, когда компания вышла в статус окупаемости, также бизнес-кейс ситуаций, я думаю, что все решали данные кейсы, сталкивались, что есть какая-то ситуация, проблема, которую необходимо решить. И специальные бизнес-кейсы по различным сферам деятельности, например, отдельно кейс по маркетингу, отдельно кейс по какому-либо управленческой, управленческой -либо ситуации, либо консалтингу. Также кейсы зачастую... Сейчас, в принципе везде применяют компании когда соответственно приглашают кандидата на собеседование то есть кандидат проходит несколько этапов и один из этапов это решение какого-либо кейса если мы говорим например что к нам трудоустраивается программист то ему дается код именно в, перед ним сидят его потенциальные работодатели, HR, рекрутеры и смотрят, как программист у нас напишет код. Либо, например, если это экономист, то дается какая-либо экономическая... Ситуация и а, проверяется, как кандидат справляется с данной ситуацией. Также тестируется, готов ли кандидат а, был к собеседованию или нет. В первую очередь, когда человек идет уст, а, трудоустраиваться, это обязательно надо изучить историю компании, кто владеет этой компанией, чем занимается, какая сфера деятельности. Потому что зачастую дается кейс именно по компании и смотрит, как кандидат а, разбирается в данной ситуации и как он подготовлен. Коллеги, у вас есть вопросы ко мне? Если тишина, спасибо вам большое, тогда мы продолжаем дальше. Вот а, здесь а, вы, а, я выделила основные цели бизнес-кейса. Но в первую очередь у нас тестируются умственные и аналитические способности кандидата, соискателя, умение логически мыслить, а также связанные излагать. То есть иногда такое бывает, когда мысли идут вперед, а язык не успевает и получается очень запутанная речь. Также а, дается оценка стрессоустойчивости, потому что когда вы переживаете, волнуетесь, вы а, иногда человек не может объективно мыслить. Также уверенность в своих собственных силах и определяются коммуникативные способности кандидата в, услов... в условиях давления, потому что в любом случае а, даже дана какая-либо ситуация это стресс. Мы в рамках времени, то есть мы должны решить проблему, предложить решение проблемы за определенный промежуток времени, а это тоже дает как бы, о себе знать, потому что это такое давление. Изучается именно заинтересованность соискателя кандидата в решении поставленной проблемы. Если соискателю интересно, если он хочет помочь, если он разбирается, либо, например, ему э, нужно достичь цели и решить данную проблему, то он прикладывает все усилия. Если, соответственно, соискателю, ну, как я говорю, э, простые вещи неинтересны, то он даже не видит, не видит э, элементарных вещей в решении проблемы. Также проверяется стойкость кандидата к неопределенностям или переизбытку информации, потому что зачастую кейсы бывают очень большие, очень большой объем информации, из которого мы должны вынести самую-самую суть. И здесь еще оценивается процесс мышления будущего сотрудника, то есть какой, как смотрится, как он идет, как смыслит стратегически, по каким направлениям. То есть с чего начинается как, как, с чего начинается постановка вопроса в момент решения кейса. И вот сейчас я вам задам вопрос. Возможно, у вас уже была практика. Как вы думаете, легко решать бизнес-кейсы? И были ли у вас уже, соответственно, моменты, когда вы решали кейсы? За какой промежуток времени вы справились? И какой вид кейса вы прорешивали? Вижу, что есть ответы. Спасибо большое. К сожалению, не знаю, как вас зовут. Можете, пожалуйста, описать, что за кейс был, соответственно, как вы из него вышли, как вы решили проблему, что за проблема, если это возможно. Ну... Пока вы пишете, я вам расскажу несколько примеров. Когда еще я училась, нам учитель, преподаватель ставил кейс управленческий, где было большой большой, он был очень большой, где было о том, что есть компания, которая разделилась на две компании, они разошлись они на очень хорошей ноте, и, соответственно, сейчас ругаются, судятся между собой, и необходимо решить проблему, то есть их вызывают на переговоры. Суть кейса состоит в том, что одна компания разрабатывает Одна компания разрабатывает, соответственно, продукт, медицинский продукт, лекарства для рожденных детей, чтобы предотвратить болезнь. А вторая компания спасает большую деревню от залежей во время Великой Отечественной войны, которая недавно обнаружилась. Им необходимо, соответственно, получить... как Суть вопроса в том, что там были орехи, из которых изготавливается лекарства и, соответственно, оборудование для того, чтобы вывести весь народ и предотвратить опасность. И мы долго-долго решали, не понимали, в чем дело, ругались, не могли найти проблему, а суть состоит, состоит в том, что мы неправильно начали решение кейса. Надо было начать его с вопросов, то, первый вопрос, который мы должны были друг другу задать, что вам надо. И, как оказалось, решение кейса состоит в том, что, например, нам необходима была скорлупа, из которой создается оборудование, а нашим коллегам необходим был сам орех внутренности. Мы потратили на решение данного кейса час, так и не смогли договориться, а суть решения была просто в одном слове. Это такой примитивный легкий кейс на самом деле. Берем кейс именно экономические там на самом там очень много большой информации которую надо изучить и проанализировать года и посмотреть как меняется до скольких будет трансляция я думаю до половина к сожалению не могу сказать как пойдет <с> так есть еще вопросы коллеги Может быть, вы тоже сможете привести какие-нибудь примеры решения кейсов? Угу. Тогда идем дальше. Этап изучения и разработки кейса. Я выделила пять этапов. Первый, самое главное, на мой взгляд, это самостоятельная подготовка. Надо изучить, желательно изучить информацию, если мы говорим, разбираем кейс компании, историю компании, чем занимается компания, сфера деятельности, конкуренты компании, на, соответственно, какая, какой статус на рынке у компании. Дальше это анализ предполагаемого кейса. Проанализировать всю информацию, выделить самое основное, что на ваш взгляд, за что можно зацепиться, на что можно нужно обратить внимание. Не так же это обсуждение в малых группах, это по 6-8 по человек. На мой взгляд, когда идет у нас работа именно коллективная, то предлагается проводится мозговой штурм, еще есть такой момент, это аквариум поэтому а, здесь проводится совещание, то есть мозговой штурм на несколько иногда часов, как выйти а, из проблемы, как ее решить. После этого решение выносится в аудиторию, то есть а, когда уже, соответственно, большую аудиторию, возможно, у нас а, большая компания, и предлагается решение, презентация вашего решения. И зачастую, когда, например, если а, решают кейс, школьники, то в дальнейшем это становится проектной работой, которую они продолжают в университете. Были примеры, когда я училась в университете, у нас многие защищали шаг в будущее по своим проектам, и многие в конце реализовали данный проект. Кто-то защищал по 3D-принтеру, и во время поступления благополучно его защитил, и на протяжении четырех лет разрабатывали, работали на данном проекте, и в итоге э, открыли данную компанию по этому проекту. Здесь я вам, коллеги, подготовила литературу, которую я советую почитать, она очень интересная по кейсам, также есть литература английская если у вас есть возможность, Советую почитать, потому что на самом деле очень много крутых кейсов. Некоторые авторы классно разбирают решения и приводят различные методы. На этом у меня все. Если у вас есть ко мне какие-либо вопросы, я с удовольствием готова на них ответить. Пишите, не стесняйтесь. Поэтому... Мой рассказ закончен. Если есть вопросы, то я готова с вами пообщаться и ответить. Коллеги, дайте знать. Вопросов нет. Спасибо вам большое, что вы подключились, была рада вас всех видеть, спасибо большое за активность, надеюсь, то, что я вам рассказала, было интересно. Хорошего вам дня, спасибо большое.